здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня предлагаю вам прослушать астрологический прогноз на период ретроградного меркурия с 14 января до 4 февраля 2022 года я расскажу на что влияет этот транзит особенности его проявления и как спланировать важные дела на ближайшее время подписывайтесь ставьте колокольчик если зашли впервые также приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал, где я размещаю информацию в текстовом формате, публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из YouTube. Заходите, найдете много полезного. Традиционно ретрофаза Меркурия это непростой период для принятия решений. Возникают трудности с делами, которые касаются документов, купли-продажи, деловой активности, обучения, поездок. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. В период его ретроградного движения снижается умственная активность, замедляется развитие производства и бизнеса. Мышление меняется, люди становятся более склонными к сплетням, обманам, чаще делают ошибки. Из-за этого обостряются конфликты и проблемы в коллективах. Сложно найти баланс и достичь удовлетворения. Многое, конечно, зависит от знаков зодиака, в которых находится Меркурий в период ретроградного движения а также от того, как распорядиться потенциалом и планетарными влияниями в это время. Но справедливо выражение о том, что бывают и большие беды от маленьких диктаторов. Итак, Меркурий — это ближайшая к Солнцу планета, не отходит от дневного светила дальше 28 градусов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 Анализ и оценку, конкретное и практичное обучение, а также взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций. В этот раз начинается период ретроградного движения в Водолее, а заканчивается в Козероге. На самом деле планета не возвращается назад.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 12 января Меркурий стационарный в водолее в квадратуре с ретро-ураном, управителем этого знака. Напряжение, обусловленное этим аспектом, мы будем ощущать 13, 14 и 15 января. В эти дни можно ожидать все, что угодно. От социальных взрывов до значительных неожиданных решений, соглашений в мировых социальных процессах, в мировой экономике и в международных отношениях. Уран — планета перемен и оригинальности, символизирует неожиданности, революции, обновления, внезапные события, способствует значительным событиям в обществе. Удивительное совпадение — Уран также замедляет ход. Из 15 января — стационарный, но смена фаз с ретроградного движения в директное — 22 января. А у Меркурия наоборот, меняется фаза с директного, на ретроградное 14 января. По сути, три дня, 13, 14, 15 января, это напряженный аспект Урана и Меркурия. Эти планеты имеют общую природу. Планеты интеллекта. Уран — высшая ипостась Меркурия. Образно конфликт учителя и ученика. Но Уран в падении, не согласен и очень возмущен. Существует теория, что Меркурий в Водолее имеет статус экзальтации, сильное положение. Но я все-таки придерживаюсь классического подхода, изучала основы уже очень давно. Поэтому считаю, что знак Водолея комфортен для Меркурия, но управление и экзальтация планеты все-таки в деле. Как бы то ни было, важно помнить, с 13 по 15 января, очень напряженные дни, сложные, возникают множество препятствий, происходят поломки техники в самый неподходящий момент, отменяются или переносятся встречи и поездки. После 15 января ситуация более-менее стабилизируется. Люди привыкают, адаптируются к влияниям ретропланеты. Уран стационарный до 22 января. В период с 13 по 21 января требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения любых вопросов и выполнения работ. Причем неожиданно могут возникнуть дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Конечно же, не стоит начинать в это время что-либо новое, в том числе новые взаимоотношения. Венера ретроградна до 31 января. Уран управляет ретроградным Меркурием, пока он движется по водолею. Уран считается богом неба, грома и молнии. Символом этой планеты является молния. В период стационарности энергии планеты максимально сконцентрированы. В природе Уран ответственный за катаклизмы и природные бедствия. Стационарность Урана пробуждает потребность в разрушении традиций, усиливая желание быть единственным и уникальным. Эти же энергии Уран передает Меркурию. Поэтому нельзя считать ретропериоды движения планет негативными. Просто нужно правильно понимать особенности ретроградности и стационарности планет. Тем более, когда они в тесной взаимосвязи. Дни с 13 по 21 января и даже еще 22 января могут стать наилучшим временем для проявления своей индивидуальности. Главное — направить эту энергию в мирном ключе. Стационарный уран в Тельце является богатым источником для новых идей в сфере заработка, но на уже существующей базе. Также стоит помнить о том, что в такие периоды люди очень восприимчивы к любой информации, тем более Меркурий в Водолее ретроградный. Поэтому возможны информационные вбросы с целью сформировать определенное общественное мнение масс людей. Стационарная планета символизирует концентрацию энергии планеты в одном месте и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. Уран характеризует человечество в целом, как и знак Водолея. Поэтому вторая половина января может быть знаменована очередным поворотом событий в глобальных масштабах. После 22 января станет легче во всех жизненных областях. Заторможенность, зацикленность, скованность будут проявляться меньше. У многих людей будут акцентированы темы личной жизни, добавятся акценты на внутренние скрытые процессы. Могут проясняться тайны, секреты, выявляться ошибки и искаженные факты, ложная информация. 26 января ретро-Меркурий возвращается в знак Козерога в 5.05 по киевскому времени и будет двигаться по этому знаку до 15 февраля. Козерогом управляет Сатурн, который в Водолее. Возникнет много вопросов, дел, связанных с работой, карьерой, статусом. Возможно, эти темы уже были затронуты в декабре 2021-го. Завершение ретрофазы Меркурия происходит на Трине, это гармоничный аспект, с северным узлом в Тельце. С 18 января на полтора года лунные узлы входят в вось ресурсов. Станут актуальными вопросы обеспечения продовольствием уже летом 2022 года. Генная инженерия будет развиваться, уран в Тельце соединится с северным узлом. Но хорошо ли это для людей, вот в чем Вопрос. Обо всем этом буду говорить в отдельном видео, в середине января появится, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Конец января, начало февраля – важнейший период для финансовой системы, экономических и политических международных взаимоотношений. Энергия водолея и урана особенно акцентирована транзитом ретроградного Меркурия и может значительно повлиять на мировые циклы и политические ситуации в стране и мире. С 31 января Венера директная, 30 января, соответственно, стационарная. Но с этого момента сложности в сфере личных и деловых взаимоотношений заканчиваются. Февраль в целом будет намного позитивнее, чем январь, особенно после 4 февраля, когда закончится ретро-период Меркурия. Соединение Меркурия и Плутона в Козероге – хороший показатель для денежной сферы, бизнеса, решения вопросов совместных ресурсов этот аспект будет влиять на деловую сферу и бизнес-процессы с 26 января по 14 февраля. А наиболее благоприятный период с 8 по 13 февраля. То есть в эти дни можно решить все сложные вопросы предыдущего периода. Особенно по темам профессиональной деятельности, бизнеса, долгосрочных проектов. В начале февраля происходит переосмысление жизни, как минимум некоторых своих убеждений. Меркурий замедляет скорость и готовится перейти в директное движение. Соединение с Плутоном способствует глубокому анализу поступающей информации. Удается вникнуть в сложные вопросы и полностью в них разобраться. Важно не торопиться. Учесть то, что в периоды ретроградного движения Меркурия требуется больше времени на то, чтобы понять, усвоить и структурировать для себя новые знания. В этот раз период ретро-Меркурия совпадает с ретро-Венерой. Хорошее время для того, чтобы анализировать свое прошлое, искать и исправлять ошибки, избавляться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают развитию и завязыванию новых отношений. Некоторые люди родились в периоды ретроградности Меркурия, поэтому для них это время является очень продуктивным. Три раза в год по три недели появляются благоприятные возможности для самых смелых проектов и воплощения желаний. Уважаемые дорогие зрители, у кого есть вопросы и хотите получить индивидуальный гороскоп, записывайтесь в контакты на главной странице и под видео. Возможно экспресс-консультация, ответ на самый актуальный вопрос или же глубокий развернутый анализ личного гороскопа. Порой до 2,5 часов нужно на онлайн-консультацию по натальной карте или долгосрочному прогнозу на 3-5 лет. Периоды ретроградного Меркурия способствуют изменению наших планов. В сфере коммуникации складывается все очень непросто. Внешние обстоятельства заставляют корректировать все ранее запланированное, делать переоценку ценностей.